В целом, я думаю, многие, кто когда, хоть когда-либо сталкивался с языками, знают, что такое языковые уровни. Да? Ну, как бы имеют такое представление, как минимум, что это буковки и циферки. Как минимум А1, А2, В1, В2, С1 и так далее. С2 да? еще есть. Вот. В целом, для чего они нужны вот эти языковые уровни? Когда они создавались, я предполагаю, да они создавались для того, чтобы систематизировать наши знания. То есть, когда мы поступаем в университет в иностранный, у нас требует уровень, например, b 2 Но в зависимости от университета. Некоторые университеты требуется один, например, знание языка. Также, когда устраиваются на работу, часто требуют еще уровень языка. Когда вы берете национальность в Испании, например, например, да, я не знаю, по-друге страны, у вас также требуют знания языка. Сейчас, подождите секундочку. меня коты не поделили верхнюю полку, прошу прощения. <смех> То есть, для, когда вы получаете национальность в Испании, подаетесь подаете да, на национальность в Испании, у вас требует уровень языка также. Я не помню, если честно, какой, но требует какой-то уровень языка. По-моему, в Германии требуют А2, мне рассказывала одна моя ученица. Про Испанию не помню, так как я не, ну, не, по крайней мере, в данный момент не планирую получать национальность Испании, никогда не интересовалась этим вопросом. Вот, то есть они нам, в принципе, и уровни языка нужны, чтобы систематизировать наши знания. Работа, учеба и так далее. Также, когда вы записываетесь на языковые курсы, если вы уже знаете, если вы уже что-то проходили, у вас обычно спросят, какой у вас уровень языка, какие вы курсы проходили? Также получается, что уровни все вот эти А1, А2, Б1, Б 2 С1, С2, они отличаются. Уровнем наших знаний, то есть уровнем нашего понимания на слух, насколько мы понимаем носителей языка, количеством наших слов, которые мы знаем, грамматически. Сейчас я расскажу вам в целом, что это такое, потом расскажу да, про себя, ну, то есть как я к этому отношусь, потому что я не скажу, что разделяю все области. Есть с тем, что меня согласны, и скажу «да», есть, и с другой стороны, некоторые я смотрю маленько с другой стороны. То есть уровни все отличаются у нас. Смотрю свой конспект, который он здесь написал. Пониманием на слух, насколько мы понимаем иностранцев, количество слов, которых мы знаем, количество грамматических конструкций, которые мы знаем, например, я говорю только в настоящем, или я знаю уже прошедшее, или я знаю еще будущее, если я могу сказать. А вот если бы я выиграла в лотерею тысячу евро, то я бы, наверное, потратила бы ее на то-то. да, То есть вот такие всякие у нас грамматические условные предложения. Важно, многие вставляют еще свободу вашей речи. Пугаетесь ли вы перед носителем языка или не пугаетесь. Конкретно вставляется, что если вы боитесь носителя языка, то, скорее всего, у вас не уровень B1. Почему они так делают? Потому что, значит, у вас нет качественного навыка, отработки, речи. Да? То есть нет у вас такого, нет у вас привычки говорить, да, то есть и так далее. Потому что качественный уровень языка составляется не из грамматики, не из количества слов. А из всех областей языка, в идеале, да, я говорю, в идеале, все области языка, то есть я могу и поговорить, и то сделать, и то, и то. Вот это у вас уровень языка. Поэтому часто, когда приходят, до да, с уровнем языка, я нередко спрашиваю, на какую, на какую, к тему вы можете говорить с уверенностью. То есть, да, например, можно знать, не знаю, начитаться условных предложений, но совершенно не иметь про это говорить. То есть уровень для меня... Языковой уровень равен того, насколько ты можешь уже владеть этими знаниями. То есть можешь их применять, вернее, да? Потому что я могу знать, но не могу это применять. Тогда можно ли сказать, что у меня такой уровень? Нет. Да, это из разряда, если я сейчас начитаюсь очень много про французского, мне поможет мой лингвистический багаж раскрутить это все и понять, а вот это, поэтому это, вот это, вот это, поэтому еще тут еще испанский поможет. Но я не могу сказать, что у меня уровень французского будет сразу хопа, B2. Хотя многие темы я пойму. Вот. Здесь есть один грустный момент для меня, грустный, который я думаю, почему здесь это не включают. Расскажу вам про это чуть попозже. Что еще важно помнить, да, вот это как различить, какой у меня уровень языка. Ну, это либо вам сдать экзамен нужно, либо прийти на какое-то тестирование. Только важно, смотрите, если мы находим в интернете какой-то, ага, а не вижу сейчас, договорю вот эту мысль, тебя спрошу. Смотри, вернее, дам тебе говорить возможность. Смотри, то есть... Сейчас. То есть на каждый уровень языка нам нужно определенное количество часов. Да. Только обратите внимание, конечно, если мы говорим про один, у вас там 60 часов, на 2 120. Говорю сейчас, сколько устанавливает Реаль Академия ну то есть Института oh, Сервантес, это Института Сервантеса, да, который проводит всякие экзамены по испанскому языку и так далее. Я сейчас говорю про испанский. Но если еще говорим про английский, да, и. Есть, конечно, много языков, но я себя считаю компетентным в испанском и в английском, потому что эти языки я знаю. Вот. Там примерно такое же количество часов. Ну, там плюс-минус 5, может быть. Да? Если на 1 мы говорим, это 60 часов, на А2 – 120 часов, на Б1 – 140, на Б2 – 180. Да? На С1 редко показывают, сколько часов, потому что тоже могу рассказать, почему это делают. То есть обратите внимание, здесь важно не качество часов, сколько вы прошли материала. Ну, то есть, да, я могу вам рассказать, не знаю, по испанскому, Ц1 за неделю. Но вы это не войдете, не войдет это в вашу голову, вы не войдете это сразу, вы это не сможете применять. То есть вот в эти 60 часов, вы должны еще плюс дополнительно часов, ну, 20-30, добавьте себе плюсом, что вам нужно это еще проговорить. Потому что поэтому вот есть минус, да, вот этих... Э Ладно, тут моя такая боль, да, из разряда, там, испанский за 30 дней, сколько я часто шучу с учениками, испанский за 30 дней, испанский поспал и выучил, да, это из разряда. Рассказать можно, но применять, на это тоже нужно время. И на это нужно время достаточно. Ань, давай я тебе дам возможность говорить. Ты мне задашь вопрос, и я пойду дальше. Ань, я тебе дала возможность говорить. Ань, Звучи. я случайно первый раз на таком эфире. Да. Ну хорошо, если вдруг захочешь, говори, в общем. Окей, а, супер, дальше топаем. Частые уровни делятся на А1, А2, В1, В2, С1 и так далее. Это делаю часто. Я больше склоняюсь к мнению, что уровни нужно делить еще больше. А0, А1, А1, А2, А2, А2, А1. То есть, грубо говоря, зрители еще по чуть-чуть. Почему? Представим. Вот вы пришли испанский учить, совершенно ничего не знаете, предположим, да, вообще, даже единственное, что вы знаете, там, Уна мансана, есть, там, не знаю, где-то услышали, да, в, в приложениях по изучению языка, да, предположим, вот вы пришли, совершенно ничего не знаете. И тут представляете, что вам до уровня А1 нужно топать 60 часов. Ну, сразу такой, думаешь, боже мой, я не хочу, короче, это все делать. Ну, потому что сейчас часов, если мы поделим, сколько мы можем это еще делать, в общем, все, ну, короче, получается, да, там несколько месяцев, думаешь, боже мой, я же никуда не двигаюсь, и создается иллюзия, что я-то стою на одном месте, но это не так, вы же каждый день чуть-чуть улучшаетесь, ну, вот, например, у нас там, да, с А0, кто изучает испанский, да, они в А0, они через месяц сразу перепрыгивают в А1, ну, почему, потому что они уже научились читать, у них есть какой-то там уже словарный запас, они все равно по чуть-чуть набирают, и не приходят сразу в группу А1. Все. И представляете, если бы я их еще держала на один из раз хотя можно чтение задержать на один, и они бы были там еще 2-3 месяца. Конечно, было бы ощущение, боже мой, цифра моей группы не меняется, значит, я же ничего там не делаю, да, на самом деле делаете. Да, ну просто, поэтому я, например, максимально дроблю, да, если вы кто, я вижу, да, у нас люди тоже есть из клуба, если вы посмотрите, у вас некоторые группы есть там А1.1, А1.2, там а там один и так далее, то есть я их дроблю. Мне кажется, это гораздо эффективнее. Но это, опять же, мой, мой опыт и мое зрение да, на это, мое видение. Окей. Если вы, в принципе, вы можете посмотреть, что нужно делать на А1, что можно делать на А2, что можно будет делать на 1 что можно делать на б 2 Только когда вы это смотрите, пожалуйста, не думайте из разряда. О, ну я вот это знаю, короче. Знать и, у, и уметь это применять жизнь, это совершенно, совершенно разные. Я, например, знаю благодаря там, ученикам, которые говорят на немецком, я многие штуки знаю на немецком, но я не могу сказать, что у меня есть уровень 1, на 2, Б какой-нибудь еще. Нет. Знать это одно, уметь, применять это другое. Поэтому, если вы видите, там, знаю, вы знаете ну, там, слова про семью. Говорить на эту тему уметь. Супер, классно. Не умеем. Окей, отметить там себе. Но это не значит, что вам сразу хопа на уровень ниже. Нет, просто нужно отметить себе, что, допустим, здесь у меня провал. Да, грубо говоря, здесь не нужно смотреть. Как вы можете... А, вот про что я хотела сказать. Как вы можете проверить ваш уровень языка? 100-500 есть всяких тестов, да, в интернете. Это классно. Но обратите внимание, эти тесты проверяют в основном только вашу грамматику либо словарный запас. Из за разряда... ну, там еще можно еще угадать, да, вот. чтобы качественно проверить ваш уровень языка, это, по идее, это можно, конечно, на экзамене. Минус экзамена, экзамен это лотерейная, лотерейка тоже. Может вам податься все, что вы знаете, может попасть совершенно, что вы ничего не знаете, но это не может показать ваши качественные знания языка на самом деле. Но если вам нужно, нужно вот это да, посмотреть качественно, да, то есть из разряда «могу ли я?», помещая себя в ветеранки издать, то это, конечно, классно. В чем плюс, например, испанского экзамена вот этого Дели, почему мне, например, он нравится, почему он не откликается. Потому что они очень классно смотрят. То есть у них есть несколько там частей. В C1 они, по-моему, три части, пониже уровне четыре части. Они оценивают твои знания, это чтение, говорение, грамматика, слушание, ну, то есть аудирование, ну, и все, да, то есть понимание... А, письмо еще, письмо, да. Вот. В чем плюс такого? Они, мне кажется, делают это очень качественно. Английский я не все знаю, но, мне кажется, КАИ, как мы называем его здесь в Испании, это на уровне С1, они тоже так делают, насколько я помню, по крайней мере, когда я это все сдавала, они это делали. Сейчас не помню. Дели я знаю, потому что, Дели, ну, я держу себя в курсе, да, там конкретно, что происходит, что многие ученики просто спрашивают. Английский почему-то просто для себя учат, да. Вот. Что они делают качественно? Смотрите, у вас там есть экзамен, да, предположим. И вы, вы должны набрать минимальное количество баллов по всем областям. Предположим, вы классно читаете, классно говорите грамматику, но не говорите вообще. не говорите. Вы не сдадите этот экзамен на А1 на А2, б 1. Вам нужно набрать минимальное количество баллов в каждом. Например, в Дели, если мы говорим про более низкие уровни, у них максимально 25 в каждой части вы можете набрать минимум, который вы должны набрать, это 15. А если мы говорим про более высокие уровни, у них там максимум 33 и минимум 25 вы должны набрать. Плюс, минусы, конечно, вам нужно будет хорошо постараться, плюс это качественная, качественная проверка вашего материала. Потому что если есть экзамен, где у вас, ну, вы там, не знаю, общая сотня, и вы с помощью грамматики набрали 60, и, в принципе, вы проходите, факт, что у вас такой уровень языка минимальный. Поэтому Дели, например, мне в этом плане очень откликается. Ну, еще мне, например, нравится, чем экзамен Дели. На английский экзамен часто приходится, и там спрашивают слово какое-нибудь, не знаю, 20 века, которое уже почти не употребляется. В Дели, насколько я замечала, такого нет. Насколько я следила и смотрела, такого я не встречала. Еще плюсы Дели проверяют еще разговорную часть экзамена. Ну, то есть, в смысле, разговорную, разговорную речь, разговорный стиль. Поэтому, в целом, уровни языка вам нужны чисто для себя, либо чтобы, если вы конкретно хотите понять, «Окей, я дошел, и хочу как-то измерить свои знания», либо вы собираетесь здесь на работу, либо вы собираетесь на учебу получать национальность. Это я говорю, если, например, про Испанию и так далее. Про работу скажу, что не всегда вас требуют знания языка. Я работаю переводчиком, у меня ни разу никто не спросил никакого документа про знание языка. Единственное, меня, разумеется, спрашивали, где я училась. И меня делали всегда диалог с этим, с носителем языка, с кем я буду работать. Вот. Никогда мне не спрашивали ни, ни, ни титулях, хотел рассказать, ни сертификатов никаких, ни дипломов. Меня никогда такого не спрашиваю. Вот. В этот момент обидно, потому что ты так-то это все стал Спросите меня хоть кто-нибудь ради прилетия. Ну, теперь хоть я их повешала на сайте, теперь хоть они для чего-то они есть. Вот. Ну, конечно, все равно это было интересно пройти вот этот опыт. Вот. Поэтому, в принципе, они для вот этого всего не нужны. То есть если вы, в принципе, просто учите язык для себя, вам это знание нужны просто, чтобы, ну, например, пока смотреть, ой, я действительно могу. Ну, и экзамен, конечно, когда мы готовимся к экзамену, это очень в целом, на самом деле, это очень здорово. Почему? Потому что, например, если мы говорим про английский или про испанский, да, это помогает больше еще систематизировать ваши знания. Поэтому это, например, плюс. Вот этой части вам рассказала. Есть какой-нибудь вопрос? Сейчас перейду к тому, как я к этому отношусь. Если есть вопросы, поднимите руку или напишите в чате, я сейчас посмотрю. И если нет никакого, то больше буду рассказывать сейчас свою точку зрения. У меня прям лекция сегодня получилась. Я просто не знаю по-другому, как рассказать про вот это. Окей, вопросов нет, ручек тоже нет, поэтому буду дальше звучать. Как я к этому отношусь? Ну, я уже здесь маленечко говорила, да, про подводные камни, то есть когда, предположим... Пришел, он, не знаю, там человек, и говорит, окей, мне до уровня а 1 нужно 60 часов. Как я и говорю, добавляйте в эти 60 часов, ну, как минимум, еще, может быть, ну, хорошо, 15-20. Но, опять же, 15-20 чего-то зависит. В вашей собственной готовности говорить с носителем языка. Если вы переживаете внутри, что по мне подумает человек, как я звучу, как это все и так далее, ну, то есть психологически какие-то барьеры, добавляйте себе еще часов 10. Если у вас такого нет, можете, может, там, в какой-то момент получится отнять. Да, вот, например, по этой причине мы в клуб добавили носителя языка, да, чтобы вот этот барьер, он все уменьшался, уменьшался, уменьшался. Вот, как минимум, да. И чтобы потом это не получилось так из разряда, ой, я это же один носитель языка, мы, в общем, будем добавлять еще других носителей языка. Вот, поэтому как-то психологически может он помогать. Конечно, если вы переехали в другую страну, здесь учите язык, здесь... С одной стороны, кому-то это может быть легче, кому-то это может быть труднее. Я говорю, что вы совсем учите, да, ну я то есть совсем ничего не знаете. Почему сложнее? Ну, потому что еще давление из-за приезда, давление еще до чего-нибудь, да, ну, то есть вот в этом плане. Поэтому здесь подводные камни вот есть такие. В чем еще подводные камни? Но ну, это чисто для меня такое, то есть я человек, который считает, что если у тебя вот такой уровень, но у тебя произношение уровня из разряда, Сейчас, да, чтобы никого не обидеть, но, грубо говоря, если мы русскую фонетику добавляем в испанский из разряда уна манзана или там добавляем что-нибудь еще, то, да, ну, то есть, грубо говоря, у нас проскакивает русская фонетика, для меня внутри это все равно уровень, например, бы два. Это пониже, потому что, ну, я считаю, что фонетика нам важна. И фонетика нужна нам не только, чтобы красиво звучать, но это очень влияет на понимание слов. Если мне испанец говорит «уна мансана», а я в голове выучила, что яблоко – это «уна мансана», вероятно, что я узнаю это, это слово, ну, наверное, процентов 20. Да, я могу узнать, я могу догадаться, что мне он говорит про, про какую-то еду, да, предположим, да, если мы стоим, например, на рынке, там, в магазине или в ресторане и так далее, да. Но фонетика, она очень важна. Поэтому, да, часто доходят уровни, которых языки, которых… Уровни там, я не знаю, очень прям такой классный, уже уровень там b 2 и так далее, все, но фонетика очень слабая. Для меня внутри это не уровень В2. Чтобы вы понимали, например, Дели раньше, раньше, сейчас принимает, Дели это вот этот экзамен, да, не принимал раньше ни одно произношение, которое не испанское. Из разряда. Ну, испанским, да Мы знаем, что есть испанский испанский, есть испанский и латинский америк. Они, ну, они не очень отличаются, но есть штуки, которые отличаются. Например, в латинской америке нет межзурных звуков. Они будут говорить, например, не у нас сена, они скажут у нас сена. Сена и так далее. Есть какие-то слова, которые отличаются. Если вы поедете в Аргентину, вам там будет вот это вот у нас, там вот это вот, где нет межзурного звука, это в основном, это очень почти вы, наверное, вся Латинская Америка, насколько я помню, еще и Канарские острова, например, они еще не говорят шипеля, они не вот они вот это говорят Сейна и так далее. Если мы говорим про Аргентину, вы там приедете, вам будет там Маджо, Жо, Ладрижо, Бомбижо, ну то есть они по-другому, где испанец скажет Бомбия, в Аргентине скажет Бомбижо. Да, ну, то есть вот это, например. И раньше, когда люди сдавали экзамен, Дели не принимал. Он принимал только вот этот Кастаяно, то есть классический испанский язык, чтобы у тебя красивое было произношение, и снимали прям баллы за произношение. То есть если ты можешь говорить классно, супер-пупер такие классные у тебя конструкции, но если у тебя произношение хромает, тебе скидывали баллы просто. Еще сейчас такое не делают. С одной стороны, это плюс, да. Но, с другой стороны, это, ну, представляете, если аргентинцу, он бы тоже ему, если нужно было бы сдавать этот экзамен, предположим, для чего-то, да, он бы тоже не сдал из-за своего произношения, ему надо было бы тоже перестраиваться, да. Интересно, кстати, у нас, как по-русски принимают, смотрят там на что-нибудь или нет. Никогда не интересовалась, у нас же тоже есть, когда, по-моему, тоже, когда получаясь национальность в России, мне рассказывала одна девочка, которая получала, по-моему, ей тоже нужно было бы сдавать экзамен, насколько я помню, могу ошибаться, так как, ну, я не, не филолог русского языка, да, не подскажу. Вот, поэтому интересно. Раньше снижали, так, сейчас уже не снижают. Сейчас уже говорят, говори как, как хочешь, главное правильно говорить, да. Ну, понятно, вы там соблюдаете дистанцию, ну, то есть из раздавания. Не говорите, эй, ты, ну чё кого, как, там, это что, да, там, красивая должна быть ваша речь, максимально богатая, максимально такая... Короче, ну, смотря какой уровень, конечно, еще сдаете, я сейчас говорю в основном про высокие уровни, да. Вот, кстати, ну, говорю на работу на учебу, часто требуют уровень B2, вот. Где-то кто-нибудь рассказывал, что требовали даже С1, вот, чтобы учиться. Ну, это, по-моему, была какой-то там университет, какой-то супер-пупер там какой-то. Не помню, что мне рассказывал. Вот. Что еще важно здесь знать? Почему вот эти вот еще 6 часов, это подводные, 60 часов, это подводные камни? Смотрите, наша привычка вырабатывается не 20 дней, даже не 1 месяц она вырабатывается. Она в целом вникает в вашу жизнь полностью привычка 6 месяцев. Просто сейчас нам надо задуматься, что полгода нам нужно, чтобы качественно внедрить одну привычку. С чего это состоит? Это состоит из того, что первый месяц вы только привыкаете это делать. Да, вы, вам еще нужно вот это объяснять. На второй месяц вы уже, у вас вызывает меньшее количество усилий что-то сделать. Да, вот это вот внедрить. Ну, не знаю, там чистить зубы, давайте на банальные привычки, да, допустим. На второй месяц вы больше, как бы, меньше возникает у вас усилий, вот это не делать. Но все-таки вы еще можете слететь. Третий месяц вы уже можете, например, вводить другую еще одну привычку, потому что третий у вас примерно начинает водить на автомате. И конкретно внедриться на вашу жизнь через 6 месяцев. Теперь мы вспоминаем язык. Вот я только его начал учить. Чтобы привыкнуть, даже привыкнуть к самому себе, что я говорю на испанском, регулярно конкретно, может понадобиться время. И это не месяц, и это не два, а, скорее всего, месяцев где-то около шести. Конечно, у кого-то может быть, не знаю, там, допустим, у такого сильного спортсмена, на него привычка внедриться гораздо быстрее, да, но это, скорее всего, будет возможно, возможно, да, не наше собственное желание, то есть разряда «но, да, это сделать», как, как сказал, так и сделал, да, такое больше сильное. Вот, и поэтому, например, здесь подводные камни. Мы можем за год, если мы суммируем 60 часов, 120, 140, 180, возможно, мы пойдем, что мы до года дойдем до c 1 Но здесь очень важно делать такую грань, что вот вам тогда вообще не нужно будет отвлекаться ни на что другое, вам нужно будет только учить язык, и, сейчас скажу, и да, больше усилий, конечно, прилагать, но обратите внимание, что, во-первых, после этого может быть откат, во-вторых, после этого может быть такое, что вам-то еще какое-то время нужно будет говорить, привыкать, привыкать к себе, когда вы звучите на другом языке. Поэтому, например, интенсивные курсы, они очень классные. Я, да, сама некоторые интенсивные курсы проходила по испанскому ну, потому что мне нужно было сюда, когда я переезжала, мне нужно было бы сюда заехать, и я заезжала сюда по визе, которая учебная. То есть я поступила в интенсивные курсы, то что была такая история, я поступила на интенсивные курсы c 1 И мне сказали, я пришла, я к ним сдала тест, а у нас вот тест там был классный, тест у нас был грамматика, ну, то есть по всем частям грамматика, аудирование, говорение, ну, то есть нас прям, ну, догоняли. Я такая пришла, они не выходят и говорят, девушка, у вас уже С1, мы ничего мы не можем сделать. Но я говорю, нет, не нужно остаться, можно я поступлю, можно, пожалуйста, я буду с вами. Они такие, окей, ну вот тогда мне сдала экзамен, мне там дали уровень С1+. Мне не смогли не сделать С2, ну потому что экзамен был не С2, не имеют права делать С2. Английский, например, да, что если ты там переходишь большую грань, тебе дают на уровень выше. То есть если ты пошел, например, на B1, ну это некоторые, это экзамены Кембридзе, некоторые так позволяют, то есть ты пришел на B1, но если ты сдал настолько классно, тебе могут дать B2. В испанском такая тема не работает. И они мне дали, единственное, что они могли дать, они могли дать C1+. Вот, поэтому оттуда у меня и появился вот этот C1+, от Института Сревантеса. Вот, поэтому, в принципе, вот так вот про уровни языка. Если мое личное видение, нужно ли сдавать вам, например, какой-нибудь экзамен, чтобы понять, в принципе, смотрите, я считаю, что это здорово с точки зрения, чтобы мозг ваше увидел из разряда, вот, смотри, у меня есть... Не для всех такой вариант подойдет, да, вот, смотри, у меня есть бумажка, да, которая говорит, что конкретно там подписано-то, по-моему, даже этот подписывает король, мне кажется. Ну, как король подписывает? Там, понятно, это все уже все напечатано, но все равно, мне кажется, там это был король. Но я помню, что она была Донья, Татьяна Ножкова. Вот это, да, я помню, по-моему, там тоже была роспись крана. не помню. Ну, короче, ты думаешь, блин, классно, у меня есть такая бумажка, да, то есть такая, конечно, красивая, такая, которая шла к тебе полгода, вот. И, и это с одной стороны. С другой стороны, да, то есть вы видите вот это подтверждение, но с другой стороны, если вы собираетесь здесь учиться работать, я бы все-таки, например, сдала этот экзамен. Если вы учите язык для себя, то да, тут уже сами как хотите, то есть только чтобы подтвердить какие-то свои такие собственные, собственные взгляды. Я, например, свое время... Собственные знания, да. Я, например, свое время сдала экзамены. Почему? Потому что, ну, когда я сюда уже все, да, решила, что я буду связываться с Испанией свою жизнь, я, конечно, не знала, вдруг меня здесь будут требовать знания языка в России, меня никто не спрашивал тоже про, про переводы, ну, в смысле, про уровень языка. Я всегда приходила, и меня... Отправляли говорить носитель, Носитель говорил, о, да. было один интересный слушатель. Я пришла, когда работать с кубинцами, они... Ну, я приехала, все. И мы начали с ним разговаривать. С кубинцем на испанском, все. Стоял рядом начальник, да, на который меня нанимал. И мы с ним разговаривали, все, разговариваем, разговариваем. Мало обеялся диалог, может, минут пять, может, минут десять, не помню. Короче, маленький был такой совсем. И кубинец поворачивается на русском, говорит, да, она готова. Ну, прикольно. Ну, короче, Кубинец, он говорил на русском на пропану правда, он говорил. Вот. И а в других тоже то же самое. Я приходила, все, меня нанимали. Причем, ну, я говорю сейчас про устные переводы прописаны но меня тоже никогда не спрашивали, причем, не знаю. Либо их устраивал опыт, где я работала, либо, не знаю, ну, с кем общалась тоже, с переводчиком, тоже говорят, что их никогда не спрашивали про уровень языка. Вот. И поэтому, да, туда тоже приходила, и ты, ты разговариваешь с носителем по телефону, про, там, про... Ну, В последнее время уже было, конечно, это было больше по веб-камере, да, ну, то, э, веб то есть не по телефону. Вот. Когда-то у меня было по телефону, но это было в 2016 или семнадцатом году. Ну, то есть совсем еще рано было тогда еще. А потом уже, да, то потом уже по веб-камере, ну или в жизни, да. Ну, вот как с кубинцами, например, было у меня. Вот. А письменно меня тоже никогда не спрашивали, Письменно просто отправляли заказ. Ну, типа мы, типа, мы знаем, что ты работала с тем, с тем, с тем, с тем, вот тебе письменный заказ. У меня как-то так сложилось. Поэтому экзамен, например, я в своей жизни сдавала, потому что думала, что мне здесь нужен будет. Вот. Потому что думала, вдруг я буду ступлю здесь в магистратуру, но я не захотела поступать в магистратуру. Вот. И поэтому я, например, только поэтому, поэтому у меня лежат эти дипломы. Ну, я рада, что в какой-то момент я их сдала, потому что, да, я посмотрела на себя с одной стороны, с другой стороны, как минимум ученикам теперь могу, разговор, могу рассказывать, что там происходит, как там происходит и так далее. Вот. Поэтому у меня все про уровни языка. Если есть какие-нибудь еще вопросы, звучите. Про уровни языка и про все, что я говорила, буду рада отвечать. Или пишите, если подожду. Света, сейчас тебе даю возможность говорить. Обещай, Свет. Привет, Ати. Слушай, Привет. мне так понравилось, ты рассказываешь. Я вот вообще никогда не увлекалась языками, потому что я думала, что мне это вообще не, недоступно. Скажи, например, вот для меня вот даже вот мой как бы, родной язык, я никогда не... Точнее, я пыталась его учить, но для меня было сложно именно вот произношение. Ведь произношение же это самое главное, да? То есть, как этому вообще научиться? Как вообще этому учат? Как учат произношение? <с> про русское произношение я тебе, конечно, не расскажу, да, потому что, ну, опять же говорю, это не моя компетенция, но про испанский, про английский, как я тебе могу сказать? У нас, например, в клубе работает такая тактика. Кто приходит на первый месяц, они у нас всегда с носителем языка. Для чего мы это делаем? Я вам, конечно, буду рассказывать, куда там идет язык и как он должен идти, и буду рассказывать всякие лайфхаки, как там лучше поставить вот этот звук е, вот этот энни, вот этот такой, вот который у нас А есть. n, Я всегда рассказывал, как идет, куда идет строение языка, да. Но в целом больше всего у вас работает, когда вы слушаете носителя языка. Ты слушаешь, повторяешь, слушаешь, повторяешь. Поэтому произношение свет работает только из техники, из разгада. Ты слушаешь, повторяешь. Если ты умеешь повторять, а ты повторять же умеешь. Ну, как у тебя получается, да, то ты научишься произношению. Ну, вот я говорю, у нас уже сколько клуб, через месяц люди выходят, и они уже с классным испанским произношением. Вот. Почему? Потому что ты в течение месяца фокусируешься только на произношении. Да, есть, конечно, ты какие-то слова запоминаешь. Вот у нас люди делились, что они все равно какие-то слова многие запоминали. Почему? Ну, потому что ты 10 раз я вам специально повторяю одни и те же слова, да? ну, например, на встрече. Или так далее. Они уже выходят и говорят: я вот это слово знаю, вот это знаю, вот это знаю. Но мы не фокусируемся на переводе, да? мы фокусируемся именно на произношении. Поэтому, если ты месяц укладываешь произношение, причем месяц, да, кто у нас тоже в клубе, они знают, что у нас уроки выходят не каждый день, они выходят четыре раза в неделю, в понедельник, в котором, среда, пятница. Почему? Потому что у тебя был четверг отдохнуть, суббота, воскресенье, тоже отдохнуть. Поэтому ты просто повторяешь, говоришь, повторяешь, слушаешь, повторяешь, слушаешь. Ой, подождите секунду, я не знаю, кто пришел. Может, мне что-то принесли. Подождите секунду, пожалуйста. прощения действительно, да. Эду заказал материал. В общем, свет. Поэтому работа, техника повторения, повторения, повторения 10 раз. У меня даже Эду, знаете, какие фразы выучил после клуба? Эли мягкий. Он не говорит, Эли мягкий, ты твердый. Выучил, Потому что он повторяет. Эду не учит сейчас конкретно русский, но из-за того, что в клубе он постоянно повторяет, повторяет, повторяет, повторяет те же самые, слушает, слушает, слушает меня, даже он научился больше говорить по-русски. Вот, поэтому, Свет, здесь работает повторение и техники, да, которые я рассказываю, например, как ставить себе правильное произношение. Что еще? Важно ли произношение? Одно из этих главных. Сложно выделить, что в языке очень главное. Но я скажу, что фонетика очень сильно влияет на все. Она влияет на твою уверенность в языке. Она влияет на грамматику. Если ты неверно ставишь, произносишь там «о», где нужно произносишь «а», то ты кого-то назвала случайно некрасивым, а красиво «я». На словарный запас это в чем может влиять? Ну, на словарный запас влияет только как ты -то выучиваешь произношение слов и узнаешь ли ты это потом дальше. Это слово в плане, да, в плане разговора. Ну и, конечно, понимание носителей языка тоже влияет. Поэтому я скажу, это одна из фундаментальных вещей. Поэтому мы, например, с Эдуарду да, конкретно наносим, ну, такую изучаем именно произношение. Например, первый месяц кто приходит с нуля. И были люди, которые к нам пришли, которые вообще без понятия в языке. То есть совсем, совсем ничего не знали, ни один иностранный язык, либо кто-то знал английский, либо кто-то вообще ничего не знал, и через месяц они пришли, они могут все читать, читать, произносить с верным красивым произношением. Поэтому все возможно. Главное повторять, повторять, еще раз повторять. Тати, смотри, получается еще, угу. ну вот я еще думаю, вот, это же для памяти очень хорошо трениров... ну, вот заниматься иностранным языком, для памяти, для твоей, для мозга. Прямо, значит, да. ты какая-то зажигалочка, я не знаю, увлекалочка. Приходи. Приходи в клуб, у нас весело. Приходи в клуб, у нас весело. А, да, конечно, Свет, для памяти это очень помогает. Знаешь, это еще для чего помогает? Лично мне язык, их, например, помог... заметила еще такую штуку, для чего он мне помог. Он мне помог, например, более быть гибкой, быстрее думать, потому что ты понимаешь, когда тебе носитель что-то говорит, и ты такой думаешь, Вроде это про это, это, то есть у тебя мозг начинает думать гораздо быстрее, да, у тебя начинает искать более связи. И как минимум для меня, например, еще язык, например, благодаря языку я научилась говорить, например, в такой-то момент и признавать, я не чувствую себя какой-то там не такой виноватой, не виноватой, когда ты говоришь, я тебя не поняла, повтори еще раз, и я тебе еще раз не поняла. А вот это что значит? А вот это что значит? Это а вот это. То есть, наверное, я перестала даже задавать, бояться задавать вопрос. Да, то есть какой-то момент. Но мне, конечно, было, мне было очень стрёмно, мне было очень страшно, мне было прям прям так себе. Но, с какой-то стороны, мне язык вот это помог, теперь даже, да, там, в другой какой-то теме я не понимаю, буду спрашивать, а вот это почему так? А вот это так? А вот это так почему? Вот, потому что... Поэтому язык еще в этом плане, да, он многие помогает даже какие-то психологические штуки в себе убрать. Вот. И да. Света ответила И... на твой вопрос? Получается, вот, ты как будто бы проясняешь смысл, то есть ты медляешься, да, чтобы понять, что человек говорит. Вот если на русском нам это сложно, раз у нас все до автоматизма уже даже, ну, довелось, да, а тут ты, получается, начинаешь останавливаться. Что бы это значило? да, ну, То есть более углубленный, понимаешь людей. Здорово. Да, начинаешь еще в этом плане, да, язык начинает, ну, то есть ты более шире начинаешь смотреть. Да, ну, почему, допустим, я еще... А, вот это вот важный момент. Я, например, еще под знаниями языка из разряда вот это а 1 B2, Б и так далее, я понимаю еще культуру. Ну, то есть, если ты, допустим, на один, 1 ты знаешь, например, вот такие культурные особенности, на C1 у тебя другие. То есть я, например, еще уровень знания языка понимаю еще как культуру, я включаю. Да, Свет, поэтому, да, начинаешь задумываться больше, например, про русский язык я, например, ну, никогда так не задумывалась, пока не начала, наверное, преподавать испанский, английский. Я, наверное никогда про русский даже так не задумывалась. Ну и то многие моменты для меня русский неизвестны, потому что, ну, я просто не учила, так сказать, русский как иностранный. То есть это прям отдельный предмет русский как иностранный. Ты проходишь повышение квалификации, проходишь и ты можешь преподавать русский как иностранный, да. Но я никогда такого не делала, потому что, как представляю, что преподавать русский, я думаю, боже мой, как это все преподавать-то. Вот у меня мой учитель испанского в университете очень классный, такая всегда с любовью так вспоминаю. И она мне очень помогала, потому что в университете, ну, то есть я уже нашла работу, когда уже в университете, да, училась. И ну, по-испанскому мне нужно было расти, а из-за того, что пар в университете, ну, разумеется, образование, все, у меня было очень много пар по английскому, но очень мало пар по-испанскому. Там было у нас, ну, две пары в неделю, ну, что такое две пары в неделю для переводчика? Очень мало. И еще для этого нам нужно было пихали там перевод, разумеется, да, где-то и вот. И я как ботаник в этом плане, ботаник в этом плане, да, прям штудировала, и они мне помогали. Вот, ну то есть они мне помогали, да, в свое свободное время оставались со мной, некоторые там что-то объяснить, поэтому я прям в этом плане им очень благодарна. Вот что-то я начала про это говорить и забыла про что я начала. В общем, не помню, про что. Какой язык? Проще учить испанский или английский вот, для говорения. Это вот, или у всех по-разному? Я вспомнила Свет вопрос: русский как иностранный. Ну, вот сейчас Свет отвечу, какой язык проще учить: русский или английский? А, ну, и вот это вот у меня, вот это мой преподаватель, она Елена, она преподает русский как иностранный. И я говорю, боже мой, это прям так сложно. Ну, она говорит, нет, не сложно, просто, ну, по-другому. Вот, но там на ну, это тоже ты -то учишься, по-моему, 6 месяцев, что ли, ну, то есть, это не курс такой не за месяц, не за два. То есть ты понятно себе еще, мне кажется, там объясняешь, почему так. Вот, И это. И там дальше. Ну, в плане, как уже это потом объяснить, да, человеку, у которого совершенно другой мир, который совершенно по-другому воспринимает язык. Вот, меня тут испанцы как-то не раз. Ну, в основном, знаете, меня спрашивали, испанцев мало, мало спрашивали, в общем, спрашивали американцев. Вот они мне говорят, ты преподаешь русский. Я говорю, нет. Ну почему? Я говорю, не хочу. Вот. Вот, поэтому я, например, не пробудую. У меня тут есть один друг, который у нас прям в Валенсии рядом-рядом с нами. Ну, близкий достаточно друг, поэтому мы рядом с ним часто пересекаемся. Он говорит, Таня, он, такой, он много знает языков. Вот, он говорит, я хочу учить русский, помоги мне, пожалуйста. Он говорит, то я сам-сам-сам. Я говорю, нет, ну я как бы тебе могу объяснить, что я знаю, но я не могу тебе объяснить почему-то. Вот это мы говорим так, вот это там. Английский, испанский, да, пожалуйста, я тебе расскажу. А, про русский нет, конечно. А, так... А... Свет, теперь по твой вопрос. Русский и испанский легче ли учить? Тут написала Алена. Испанский учить легче, он интенсивно более понятный, потому что как в русском куча окончаний есть род. Да, с одной стороны, да. Если говорить с лингвистической точки зрения, английский, испанский язык, чем где лучше, где, где проще, где сложнее? Смотри, если ты в школе учила английский, тебе, возможно, психологически проще будет учить английский, потому что ты его уже знаешь. С одной стороны, проще, с другой стороны, сложнее, потому что ты начинаешь, знаешь, вспоминать, что как там было в школе, либо там было стрёмно, либо там было интересно, неинтересно. Чебу. Чебу сегодня хочет быть звездой эфира, я смотрю. Вот. Либо от этого может быть сложнее, потому что он там вспоминается, было неинтересно, либо знаешь, еще часто бывают, что часто бывает, когда ученики приходят, которые уже там английский, ну, например, учили в школе или в университете очень хорошо, и потом приходят на индивидуальные занятия, и они, например, ты им объясняешь одну тему, они начинают это связывать с другой, которую не помнят, и, например, получается маленечко каша, да. Вот. Где просит, где сложнее, я бы сказала, если мы говорим про грамматику языка, то испанский чуть-чуть посложнее, потому что испанский чуть богаче, чуть, но ну он как по-русски, грубо говоря, вот эти, да, конструкции. Английский в этом плане более попроще. Из разряда, например, по-русски мы должны говорить и по-испански «я работаю», «ты работаешь», «мы работаем», «вы работаете», то есть мы спрягаем глагол по всем, да, не с кто что делает. В английском это да, делать не будешь. В английском у тебя есть, если мы говорим про настоящее время, там будет там «I work», work», She works, да, ты там окончание просто одно меняешь. Но с другой стороны, испанский тебе в этом может казаться попроще, потому что ты привыкла это делать по-русски. Ты по-русски говоришь, я работаю, мы работаем, вы работаете и так далее. С этой стороны проще. Произношение испанское, мне кажется, на мой взгляд, гораздо проще, потому что как минимум там есть правило. Вот ты выучила, вот эта буква читается вот так, вот это ударение ставится так в английском, из-за того, что в языке очень много других языков, он был под влиянием. Все мешается. Там много французских слов, которые ты внезапно, ой, вот эти три буквы мы сейчас не читаем. Я когда встречаю английское слово, которое из французского, вернее, даже я вижу, что оно читается как-то коряво, и я понимаю, что у меня очень сложно, и сразу понимаю, что это французский. У меня мозг французский из разряда ну, как Я что-то знаю, конечно, да, я там что-то понимаю из-за когда сталкивалась, но, типа, нет такая, боже мой. Вот, поэтому я сказала бы, что есть что-то проще там, есть что-то проще там, вот. Если есть кто-то, например, владеет испанским и английским да, на таком хорошем уровне, хотите, если позвучать, позвучите, как вам было. Потому что я не очень помню, когда ну, когда я начала учить испанский, мне он легче лег в свое время. Но здесь, возможно, свет мне помог, что я уже знала английский. Например, когда поступила уже когда изучать испанский, я уже хорошо знала английский. Ну, то есть я уже английский знала 3-4 года, уже хорошо говорила. У -у -у. Ань, позвучишь? Да, ну я, скажем так, учила английский в свое время. Ну, не люблю я этот язык, в принципе. Ну, может быть, в силу того, что я немка в школе была, и mm -hmm. э, потом мединститут, там одна, один латинский, поэтому мне испанский дается, ну, как бы проще. Мне кажется, там и читать проще. По крайней мере, как написано, так и прочитал, Не надо никаких заковырок, как в этом английском там. Не знаю, 35 букв убрал и сказал из 5, там, из 10 букв только две произнес. Я вообще этого не могу понять, как они это делают. Поэтому мне, в принципе, вот во, во всем, ну, то есть как бы испанский учится намного легче, чем английский. Ну, вот, да, если скажем так, английский я не осилила вообще, бросила там через год учебы, все, меня прям, ну, не ложится он, и, и никак. Ну, что-то знаю, конечно, там где-то. Ну, и все. А да, вот испанский прям с душой, да, хочется учить. Добрый Аня, что поделилась? Я говорю, у меня тут Чебу иногда что-то хочет стать звездой эфира. Спасибо, Аня, большое, что поделилась. Ага, Свет. Ну вот, а да, я тоже в школе учила, учила, и для меня вообще непонятно. Я вот мой английский, я, я читаю как немецкий, поэтому вообще не понимаю. <laughs> да, все-таки испанский, значит, будет удобнее. Он сейчас тебе дам слово, а хочешь говорить? Ну, я тоже, наверное, хотела бы поделиться разницей английского и испанского. Я в школе учила английский, да, вышла как среднестатистический школьник, не зная английского из школы. Ну, там что-то из серии Лондонов, of Capital, of и так далее. да, Вот эти какие-то такие простые штуки. Но потом, впоследствии, мне английский был нужен. Ну, как нужен? Я хотела строить интернациональные отношения, и мне было интересно. И я поняла для себя, что если я смогу поругаться с человеком на английском языке, ну, в смысле, не обозвать его, а устроить там разборки, скандал, да, то мне этого уровня английского, в принципе, достаточно. Вот, и, в принципе, в общении с друзьями, у меня есть англоязычные друзья, мой английский остановился на уровне таджика, который только приехал в Россию, и вот когда он на... говорит на русском, его, в принципе, понятно, что он хочет, да, непонятно, что он сказал, но понятно, что он хочет. Вот у меня примерно так же, да, я там ищу церковь, когда мне нужно зарядить телефон, потому что у меня зарядка и церковь звучат знаково и так далее. И, в принципе, наверное, мне кажется, что здесь вопрос того, как ты относишься к самому языку. Потому что я английский расцениваю как скупой, неинтересный язык нескольких глаголов с четкими конструкциями, ни шагу, ни влево, ни вправо, ни заматериться по-человечески, ни, блин, не выразить свои глубокие чувства. Вот есть там какие-то четкие формулировки с очень ограниченным, а, там, не знаю, количеством слов. И, в принципе, каждый раз, когда заходит речь с моими друзьями англоязычными, что типа, Лен, ну а что ж ты не выучишь английский получше, ты же такая, ну там, вроде, все схватываешь, ну то я говорю, слушай, Учил лучше ты, мой богатый русский, чем я твой бедный английский. А с испанским он же такой же классный, как и русский, он же такой широкий, там 150 оттенков каждого чувства. И тут уже такое, уже, уже другое отношение к языку, он кажется таким же интересным, как и русский. Если ты в английском знаешь, то ты можешь сказать, что ты просто грустный, да, или печальный. И в принципе это одно и то же слово. Да и, и, и никак ты там не скажешь витиевата, что вот не знаю, я там опечалена до глубины души, я упала на дно колодца, то на английском ты так не скажешь, а на испанском скажешь. На испанском тоже есть там 150 версий одного и того же чувства по оттенкам. И поэтому, ну вот мне, да, здесь, наверное, все таки вопрос того, что как ты относишься к языку. Если он сам по себе тебе кажется глубоким, интересным, то ты его и учишь. Я например, никогда бы не стала учить немецкий лающий язык. Мне вот не приличает вот это кваканье. И поэтому здесь, наверное, что проще учить, это то, к чему лежит душа, Светик. Вот если тебе нравится, как звучит испанский, то он тебе зайдет. А если тебе не нравится учить испанский, то он тебе не зайдет. Очень нравится, как звучит. Я пропустила курс? Я и да, я забыла, я и ста. Да, и я и ста, и все на этом, да. Согласна очень с да, то есть получается, что твое личное отношение очень влияет на изучение языка. Например, вот это у меня учит корейский. Ага, Люд, увидела, сейчас, Людмила, увидела, сейчас дам тебе слово говорить. Эду, да, это, например, учит корейский. Я как представлю, что я буду учить корейский, я как бы себя маленько не представляю в этом, потому что он у меня не откликается, у меня не лежит к нему душа. Люблю корейские сериалы, хочу в Корею, но учить корейский нет. Хотя я в свое время учила китайский. Учила китайский, что-то помню, что-то забыла разговор не подержу, нет, иероглиф. может, базовые какие-то я узнаю, но это будет как бы пальцем в небо, чутье вот это, наверное, вот так вот, да. Поэтому очень это влияет. Я, например, в свое время, когда вот селась ну, в университете, у меня было очень много паранглийского, очень много. На втором курсе у нас были почти все английские русского оставалось очень мало. И у меня в этот момент случилось отвержение к этому музыку Я не хотела на нем говорить, я не хотела ни его не учить, не ни переводить, ничего с ним делать не хотела. Но продолжил потому что я же переводчик. Вот. Алиса тоже увидела. Сейчас, Людмила, дам тебе слово. Ну, а потом, например, сейчас я уже хорошо отношусь к английскому Ага, Ага, Людмила. Людмила, можешь включать микрофон, я тебе дала вас просто там нажимаю, у тебя все по серединке, микрофончик. Ты, ты случайно можешь нажала, поднять руку. Ага, Людмила, вижу, что микрофон включила, говори. Мы тебя не слышим. Если ты нам что-то хочешь рассказать. Попробуй выйти и зайти, может, у тебя так сработает. Алиса, давай ты нам пока позвучишь. Ты хотела тоже позвучать, я видела. Да, я хотела с Еленой немножко не согласиться, в том плане, что английский язык не такой уж и скучный, и что на японском там можно очень красиво выразиться на английском это тоже можно там просто лексика уже будет другая углубленная и э, как бы там совсем тоже уже другой уровень то есть я считаю что на каждом языке можно выразиться так что просто мозг взорвется допустим я тоже на английском читала там поэмы э, мне присылали и я вот просто не понимала этого языка это что-то из разряда, как наш Лев Толстой пишет, потому что тоже как бы немножечко непривычно такой сказ, так сказать, понимать. То есть в английском это тоже вполне себе возможно. Но я соглашусь абсолютно, что очень влияет, как относишься к языку. Я, допустим, в школе с английским дружила хорошо, ходила на репетиторство, и также два года в университете мы тоже изучали английский. Но я его так делала, потому что нужно было делать. А потом, когда он закончился, у нас потом пошел язык по выбору. И я, кстати, тоже выбрала испанский, потому что вот... Ну, просто потому что у меня сердце так легло, душа, потому что мне, хотелось, мне нравилось это звучание, мне хотелось познакомиться с ним поближе, мне хотелось узнать и говорить на нем, Мне просто вот хотелось начать говорить на нем, потому что это красиво звучит. А с английским, как только он закончился, у меня просто резко появилось желание углубиться и э, тоже продолжать язык. И тогда, только тогда, когда я сама начала погружаться в него и изучать, сама там, смотреть что-то, читать, слушать активно, тогда вот я почувствовала, что у меня растет уровень. То есть опять-таки мое отношение, то есть сколько там я там 10-12 лет изучала в школе и в университете английский, и у меня было, ну, не знаю, ниже среднего там, допустим, или там начальные уровни потому что не было интереса, а потом вот, у меня произошли события, и мне прям резко захотелось изучать английский, углубляться, и тогда вот уже пошел прогресс. То есть я абсолютно согласна, что как вот душа лежит, вот к испанскому у меня необъяснимая почему-то тяга. Нам у нас был выбор либо немецкий, французский, испанский, итальянский, я вот почему-то вот я, я тоже категорически не хотела ни немецкий, ни французский. Не знаю, может быть, из-за того, что это такие более-менее заезженные языки мне казались, и звучание как-то не очень было для меня лично. Но вот именно испанский, вот просто вот необъяснимая любовь. Можно скажу. Я обожаю, когда со мной спорят и когда со мной не соглашаются, потому что можно расширить свой взгляд, свою точку. Я возьму это обязательно, ну, это в свою карту мира. Да, спасибо большое, Алиса. Но мне всегда хочется в таких местах добавить, что я никогда не говорю, не перепроверив для себя информацию. Вот. И если взять, например, классическую литературу, то ну, самая маленькая версия «Идиота» Достоевского будет на русском языке 680 страниц, а на английском самая большая книжка и версия «Идиота» Достоевского ну, будет максимум на 580, разлетов в 200 страниц. Вот. Но 580 это вместе, если я на русском беру без всяких вот этих хвалебных там отзывов, там, кому эта книжка посвящается, кто там помогал, как, где там автор, в какой позе сидел, когда писал, да, то там получается вот чистых 680 страниц. А в английском вот со всеми вот этими переводами вот этих посавтора автора и так далее, оно будет на 200 страниц меньше. Вот так что это вот для меня очень говорит о богатстве языка. Да, спасибо, кстати, очень интересное замечание, я об этом не подумала. Я просто подумала про лексику, про то, что, допустим, тот же самый грустный, можно сказать, не одним-двумя с вами, а там, ну, чуть типа поболее. Но если в таком, как бы, да, как вы привели примере, то есть разница, я с вами соглашусь. Я так люблю, с вами будет диалоги. я прям покайфовала. Большое спасибо, Алиса, большое спасибо, Алена. Спасибо. Расскажу вам, да, что здесь я бы тоже добавила. Очень согласна, что влияет наше собственное мировоззрение на язык. Возможно, английский, знаете, почему иногда? Ну, пока вы говорили, я подумала, почему он иногда возникает вот это такое утверждение. Чаще всего в школе мы изучаем английский. Если мы представим, как мы изучаем в школе, мы вспоминаем, да, мы поравненно еще изучаем химию, физику, историю природоведение, геометрию, что-нибудь еще. У нас, в принципе, не остается времени даже и прочувствовать язык. То есть мы учим, потому что надо. Возможно, от этого у нас получается отвержение. Вот такая была еще мысль. По поводу переводов. Это вообще такая спорная тема. знаете, я когда читала Дракулу на английском, я читала Дракулу на русском. Дракула на русском мне вообще не зашла. Совсем. Читала Дракулу на английском, зашла. Почему? Когда мы это, знаете, у нас... Какие же у нас рассказывали... Шерлок, Шерлок Холмс, по-моему, по-моему, Шерлок Холмс, по-моему, в переводах по-русски, он же, по-моему, не ошиб... Mm -hmm. Ладно, не буду врать, короче, не помню про какую книгу, но, в общем, нам когда рассказывали как-то, что она в Англии была очень популярна, эта книга, и у нас потом в России кто-то ее перевел, ну, не в России... Да, тогда еще давным-давно это было, в общем, когда перевели этот на русский, книга совсем не зашла. Потом перевел это другой человек, и она стала популярной, стали популярны именно вот этого, этого автора перевода. Потому что когда мы переводим книгу, в целом изначально перед переводчиком стоит задача, как меньше всего вносить своего, да, меньше всего вносить своего, но... Когда мы вот это все перевариваем через себя, очень сложно переводчику не вносить что-то свое. Очень сложно. Книги, да, переводить в этом плане. Вот, поэтому я бы сказала, когда мы читаем перевод, мы больше оцениваем не сам английский язык, например, а то, как это написано уже на нашем языке. Вот, а когда мы знаем английский, это, например, плюс нам понять конкретно, что хотел сказать автор, а не перевод Дракулы, например. Что конкретно сказал тот автор, да, а не именно вот этот перевод. Поэтому, да, конечно, то знаете еще, что влияет. Если мы, например, да, вот когда мы говорим, я могу это глубоко сказать на испанском, но не могу сказать на английском, да, предположим, для чего еще может это еще влиять? Если я с душой лежу к испанскому, и я, например, могу тебе прийти и сказать всю душу тебе рассказать на испанском, но не могу сказать на английском, скорее всего, я просто-английский так не ощущаю, так не чувствую его. У меня такой же, например, я, когда теперь не знаю, что-то иду, такая ворчу-ворчу, у меня, например, не ворчится по-русски мне вообще ворчиться по-испански, потому что мне внутри меня кажется, что испанский он более такой эмоциональный, более такой визух. Русский он для меня он более такой глубокий, такой знаете, как... вот так вот глубоко. А испанский он в этом плане для меня такой, как сказал, так сделал, такой резко, жестко, все, вот так вот сказал, конец. Вот, ну то есть для меня, например, вот так. Поэтому что, вам спасибо за ваше такое общение. Я, прям... Я люблю, мне нравятся такие прямые эфиры, когда вы звучите. Мне всегда просто пришла, я вам тут рассказала все. Окей. Давайте посмотрю ваши вопросы в чате. Если что, еще поднимайте руки. Вот. Это, например, это еще боль переводов сериалов. Например, то же самое, да, там очень много получается сокращать. Поэтому я всегда говорю: если можете смотреть в оригинальный сериал сериалы в оригинале, смотрите в оригинале, потому что перевод совсем другой, конечно. Совсем другой. А какие цели бывают для изучения языка? Света задала вопрос, я узнала ответ. Вот, видишь, Свет, благодаря этому вопросу Оля ответила на свой ответ, на свой вопрос. Но в целом, да, какие цели бывают, если быстренько их перечислить, каждый выбирает свой, для кого вот, это будет переезд. Но обратите внимание, не все учат язык для переезда. Кто-то просто переезжает и живет здесь 20, 30, 40 лет, не говоря на языке. Но это говорим, может, для меня это говорит о качестве жизни, о качестве моей независимости в стране. Да, поэтому я, например, все-таки за то, чтобы учить язык для переезда. Да. Работа, учеба, повышение по карьере. Для чего еще? Для хобби, для целом для развития памяти, потому что просто так хочется, да, например, потому что да, язык у тебя вырабатывает еще и концентрацию, ты же конкретно сидишь, ты же конкретно сидишь, смотришь вот в это, да, и конкретно он расширяет картинку мира. Почему? Потому что если ты изучаешь культуру, ты понимаешь, например, а почему англичане, почему у них, например, не так вот это все, почему американцы, например, американские сериалы более живые, английские они более такие скованы, потому что, ну, опять же говорю, насколько я с кем общалась там с англичанами, с американцами, говорю со своей точки зрения, насколько я это знаю, да, а, ну с кем у меня получилось, да, грубо говоря, общаться. Американцы они такие тоже более такие чувственные, эй, ты, бла-бла-бла, англичане более такие и не скажу, что сухие, но более такие сдержанные, да, внутри себя. Вот. И от этого, например, тоже может казаться. Так, поэтому это расширяет, когда мы знаем культуру, это очень помогает. Поэтому, например, я очень рада за то, что у нас есть носитель языка в клубе. Очень рада, потому что вы культуру знаете, я вам могу много чего рассказать про культуру. Но так, как расскажет эту, который это прожила, он расскажет совершенно по-другому. Не так, как я расскажу. Я расскажу со своей, с русской точки зрения, да. Я могу, например, классно посравнивать русский русскую культуру и испанскую культуру, да, да, латиноамериканскую могу еще посравнивать, да, но все равно это будет уже больше того, что я знаю, потому что я в латинской Америке не жила, да, я уже буду знать, кто мне что сказал, когда я с ними работала, какие они, вот, поэтому культура тоже важна. Так, Алимила а, написала, что микрофон не работает. Алена тебя благодарят. В комментариях спасибо тебе большое за красивую презентацию испанского, очень вдохновила. Да, спасибо. Татьяна, ты не ведешь клуб по английскому языку? Людмила, ты не поверишь, мне на этой неделе спросила меня уже об этом четыре человека. <laughs> я уже посчитала, меня спросила четыре человека. Нет, в данный момент я не веду клуб по английскому языку. Мне нужно, да, научиться говорить на английском. Мне очень понравился формат клуба. Спасибо большое, Людмила. Четыре человека говорю, меня четыре раза спросила. Я задумывалась над этим форматом, пока у меня просто Пока, в общем, делаем конкретный испанский, может быть, через пару месяцев запустим английский, а может быть и раньше. Вот. Я бы запустила английский, вот. потому что английский тоже можно прочувствовать, можно знать, можно это, но тут, конечно, уже очень личное такое. Знаете, что я заметила за 8 лет преподавания? Английский приходит учить по какой-то необходимости, испанский приходит учить, потому что, как говорит Алиса, да, не знаю почему, но что-то хочется, либо потому что откликается. Я расскажу, почему я начала учить испанский в свое время. Когда пошла в университет, у нас было на выбор четыре языка. Это сейчас дают четыре уже. Давали английский, типа ты не выбираешь, ты его учишь. Дали, да, как говорят в Испании, си or see. Давали еще на выбор немецкий, французский, испанский. И я пришла, я тогда уверена, что я хочу поехать точно работать в США. Думаю, мне второй язык без понятия какой. И у меня был мой репетитор, который готовил меня к поступлению в университете. Я ей пишу, Оля ее звали. Я говорю, Оля, я не знаю, в общем, что взять? Немецкий, испанский или этот французский. Французский не очень хотела. Немецкий думала, ну, окей, как бы немецкий, испанский. Ну, в общем, думала, какой лучше взять. Она мне говорит, выбирай испанский. На нем говорят очень много человек. Бери, точно испанский. Я говорю, окей, испанский. То есть я выбрала его так. И потом, когда я начала уже внедряться в испанский, мне он тоже очень откликнулся. Я люблю испанский. Я в целом люблю языки. Люблю языки, я английский люблю, испанский люблю, и португальский, итальянский. Вот. Ну, то есть я люблю учить языки, мне просто нравится. Для меня это хобби. Вот. А исп... вот такая у меня была история с испанским языком. Чисто пальцем в небо, чисто случайно. Потом я чисто случайно мне не дали. Ну, как мне не дали. чтобы работать, лететь в США, нужно было очень много финансовых средств. У нас тогда не было возможности, да, у мамы помочь мне с оплатой, да? то есть моих средств, накопленных с работы, не хватало, там, ее не хватало. Ну, то есть для нас это были большие усилия. Потом мне дали работу в Мексике из-за того, что я знаю английский, и испанский, мне дали работу в Мексике, но в Мексике мне задерживали документы, ну, то есть я бы тогда поехала на месяц работы, я не хотела на месяц работы ехать, я хотела на больше. И мне предложили работу в Испании в Салу, в Каталонии недалеко, ну, как недалеко от Барселоны, полтора часа от Барселоны. И вот так и попала в Испанию. И так началась, например, моя история. Чисто случайно, не ожидая ничего, вот так вот. Ну и потом уже здесь мы начали уже седу, да, наши отношения. И таким образом уже перебралась потом в Валенсию. Вот. Я про это хотела бы подробнее рассказать, но получилось так, что вышло сейчас чуть-чуть. Вот. Поэтому, если больше нет вопросов, как быстро пролетела на сейчас, большое спасибо, что вы пришли, большое спасибо, что позвучали. Если больше нет вопросов, пожеланий и так далее, то будем завершать наш эфир. Спасибо большое, пока. Спасибо, Свет, то, что пришла. Пока. Абьешь, отбьешь. Окей, вижу, вопросиков нет. В чате тоже. Ну все. Тогда мы с вами увидимся дальше. Дальше в эфирах, дальше в чатах, с кем-то в клубе. Окей, ну все. Но же Б как говорится, увидимся. Пока-пока всем.